Кто в этом Fall Winter 2021 носил шубу из натурального меха, поаплодируйте. А кто носил норку? А кто носил рис? А шишел кто носил? Угу. А кто носил... соболя? а? Вы знаете, я вас недолюбливаю. Вы, вы, Вы, вы, Вы, Вы, Вот я как I а, была я наивна, не зная цены. На я узнала про них, на слеза, я в А на встречу идут. Я сказал ему, да им денежки нам сапоги, сапоги, сапоги. Лы, лы. Он спросил, сколько таз, я сказала, Крыпи, да и модели, он, иди, и он прямо. Ого! На. Он зажал и послал меня жестом в гринке. <рисуя> ну что, пуховик? Неплохой компромисс. Соболя, соболя, Соболя, <woop> Я всегда выбираю людей с хорошим чувством юмора, я прям по глазам вижу, потому что если сказать «содержанки идут», можно же обидеться. Нет, нельзя. Как если девушка из Соболя, она в принципе уже ни на что не обижает. Нет. А сейчас?